так ребят всем добрый день добрый день всем привет привет на связи виктор бандалет являюсь снимателем клуба сытых сетевиков автором книги форма привлекательного маркетинга сегодня мы поговорим об автоворонках так сказать не для слабочков не каждый поймет но многие вспомнят Сразу же предупреждаю, что это как бы эфир не для обычного обывателя а, интернета, социальных сетей, не для обычного предпринимателя маркетинга, потому что многие из вас будут смотреть на чудеса этой вселенной, но так и не поймут, а что же это Виктор хотел до нас донести. Потому что вообще продающие воронки, автоворонки, это в принципе фаза 4, либо фаза третья, но ну, неважно, третья, четвертая фаза развития, эволюции предпринимателей с маркетинга. И для того, чтобы дойти до фазы третьей 4 нужно пройти еще первую и вторую. И начать проходить первую фазу, которую мы обучаем в нашем, в нашем клубе «Сытых сетевиков». Вот. Но сегодня я вам покажу наглядно, даже нарисую некий график. Сегодня, конечно, я вам не, не, не расскажу, как это организовать технически, но я, по крайней мере, могу нарисовать а, алгоритм того, как должна выглядеть воронка первая, составляющая воронки. Потому что, на самом деле, продающая воронка она состоит из нескольких составляющих, даже, наверное, из трех. Но вообще даже автоворонка а, может а быть до бесконечности... Работать, который работает над утеплением, над развитием ä, отношений с вашим кандидатом либо с вашим клиентом и доводит его до определенного итога. Потому что когда ваш клиент покупает первый ваш продукт, да, то есть ä, косметику, коктейль, э, еще что-либо, возможно, вы продаете какие-то услуги, возможно, вы продаете свое обучение, на этом не останавливается цепочка развития работы с потенциальным клиентом. А напомню, что суточная доза удивительна, она необходима для того, чтобы каждый день мотивировать, вдохновлять, давать вам заряд ценностей, которые вы можете, в принципе, внедрить в свой бизнес и получать результаты здесь сейчас. И поэтому сегодня, сегодняшний эфир больше для профессионалов. Не знаю, насколько вам это ценно, не знаю, насколько вам будет полезно, ну, для, как для всех это будет полезно, если вам это ценно, и вы понимаете, что вам в любом случае рано или поздно нужно будет к этому прийти, ставьте лайки, будьте активны в комментариях, э, делайте репост к себе на стену, чтобы пересмотреть, потому что я уверен, что большинство из вас э, пересмотрит этот эфир не один раз для того, чтобы понять суть всего дела и понять, в принципе, психологию, почему именно так нужно делать, и а не как-то иначе. Но для того, чтобы перейти к самой сути и графику, да, то есть я буду прям с вами рисовать в программке, чтобы вы понимали первую составляющую, вы должны понять один момент. Давайте мы приведем, я приведу вам пример с Макдональдсом. Кто знает, что такое Макдональдс, поставьте восклицательные знаки. Возможно, кто-то из вас как бы что-то и кушал с Макдональдсом, покупал, возможно, в вашем городе есть сеть Макдональдсов, но, как вы знаете, в особенности, если вы знаете, если вы наблюдаете, возможно, в другие рестораны, но Макдональдс – это прям четкий показатель того, как автоворонка должна работать. У них маркетинговая воронка, это работает просто потрясающе. Они соблазняют крючком, есть такое понятие крючок, захват внимания потенциального клиента, они заманивают очень, дешевым, очень дешевой акцией. Например, приедьте и купите за 1 доллар гамбургер, ну, либо чизбургер. а Они заманивают какой-нибудь одной громкой акцией, по которой вы думаете, блин, а что такое, ну, что, что такое 1 доллар? Это вообще понты, да? То есть, ну, либо вообще даже полдоллара в России по-разному, ну, в каждом регионе, в каждом городе, а в каждой стране может быть по-разному. Ну, для Америки, например, 1 доллар, для Макдональдса это вообще копейки. Для России, возможно, там вообще там 30 рублей, да? То есть, ну, 1 доллар, там сколько, 75, там 35. 7, ну 70 рублей, да, то есть 1 доллар за гамбургер либо за чизбургер это очень дешево. Согласны, ребят, ну я не знаю, дешево для вас это не недешево. Но в любом случае, как происходит весь момент. Внимание потенциального клиента заманивается какой-нибудь гром, громким крючком, громкой акцией. 10 рублей за мороженое всегда велась. Вот, видите, 10 рублей, шутку 10 рублей. Но суть-то не в этом, суть дела, вас зацепить. Суть дела, вас зацепит для того, чтобы вы приехали в Макдональдс и вы уже могли видеть все обилие того, что есть в Макдональдсе. Да, то есть, и когда вы сделали шаг вперед, психология человека работает в том: во-первых, вы уже. Целевая аудитория пришла в Макдональдс, да, то есть тому, кому это нужно, тот, кто хочет поесть либо мороженое, либо чизбургер, либо гамбургер, да, то есть вы уже не просто какой-то мимо проходящий, которому это не интересно, вы изъявили интерес, внимание, интерес к тому, что продает Макдональдс. Вы пришли в Макдональдс и как только вы начинаете а, заказывать то, на что вы повелись, вам а, предлагают очень интересные акции да то есть вот например big mac там либо Happy мил 50 процентов скидка и вы такие о капец прикольно а, было бы интересно взять там там еще игрушечка прилагается а, под, а по цене 2 одного еще и второй чизбургер дается а вместо одной маленькой картошки фри дается большая картошка фри. и как же можно пройти мимо как же можно от этого отказаться? Да, будет вот такое вот маленькое количество людей, которое будет брать то, зачем оно пришло. Но львиная доля тех людей, которые приходят, они в любом что-либо покупают. Ребята, а поставьте, пожалуйста, пятерочки, кто в принципе был в Макдональдсе. И скажите мне, у вас хоть раз обходилось... У вас хоть раз обходилась покупка только одним чизбургером, либо у вас обходилась покупка только одним мороженым. Я сомневаюсь, потому что продавцы постоянно, понимаете, когда вы приходите на кацу и расчехляетесь, как это называется в продажах, да, то есть вы открываете кошелек, да, то есть и достаете денежку оплатить а и когда вам продавец говорит а может вам картошки фри какой-то соус там сырный соус кетчуп а возможно вам кока-колу либо сок да, то есть и многое многое другое то есть ведется активно до продажи я вам сразу скажу да то есть если вообще в принципе Консультант, продавец, который стоит у кассы, не делает продаж, его увольняют. То есть вообще нельзя задержаться на рабочем месте, если вы не занимаетесь до допродажей, потому что львиная доля прибыли в Макдональдсе, да и всех в ресторанах, которые правильно работают, делаются именно с допродаж. Возможно, вам нашу новиночку а, а что-то за новиночка а вот есть горячие такие пирожочки с джемами вишневыми банановыми и так далее и тому подобное а, О, давайте попробую да то есть интересно она стоит всего лишь два с половиной рубля ну там, там 1 доллар всего лишь. А, ну, конечно давайте да то есть и таким образом вы выходите с целым подносом еды в макдональдс и вы довольны потому что вы на эмоциях это все сделали это все психология ребят здесь даже это это это не магия, это обычная психология продаж, которая работает в интернете, и так вот именно, исходя из этого... А... Исходя из этого, готовятся все автоворонки, либо туннели продаж, продающие воронки, которые подробно мы обучаем в Клубе Сытых Сетевиков, там целостные 10, больше, наверное, модулей, где мы разбираем разные воронки, разную психологию, почему это работает, скрипты продаж, скрипт крючка и много-много другое. Поэтому сейчас я перехожу к демонстрации Для того, чтобы не пропустить Для того, чтобы вот эту схему себе напоминать Обязательно делайте репост к себе на стену Потому что, ну, то, то что я вам буду показывать Показывают люди в платных курсах Для того, чтобы вам что-то продать Я вам сейчас показываю В принципе, вот возьмем сейчас за пример какой-нибудь продукт Давайте продукт для похудения, ну, коктейли да? То есть во многих сетевых компаниях есть коктейли и мы будем думать, как же их продать да. сделайте репост обязательно если вы не подписаны на уведомления с следующих выпусков суточную дозу удивительно обязательно подписывайтесь внизу либо вверху в посте подписывайтесь на уведомления чтобы не пропускать следующие выпуски и сейчас мы будем разрабатывать стратегию первая стратегия нам необходимо сделать крючок да то есть а, то тот момент который будет выцеплять вашу аудиторию которая интересуется уже тем что вы продаете это огромная разница когда мы продаем пытаемся всем и когда мы пытаемся продать тем кому это уже нужно скажите вы понимаете разницу напишите понимаю вот и для того чтобы выцепить их нужно создать так называемый лид магнит нужно создать определенную приманку, благодаря которым люди будут подписываться на вас для того, чтобы получить последующую информацию, да, то есть и наша задача номер один для того, чтобы у нас покупали, нам доверяли и нас любили, это выстроить доверие, да, то есть это выстроить э -э связи и влияние так сказать на них поэтому первая задача это с огромной массой людей которые в нашем время состоят в разных группах по похудению да то есть мы понимаем какой продукт а что решает наш продукт ну например вот главный продукт вот мы сегодня хотим продать это нашу баночку да то есть и есть два способа, ребят, не два способа, как я и сказал, есть несколько составляющих того, с чего состоит, в принципе, воронка. Первая, первая часть воронки – это утепление. Сейчас я увеличу масштаб, чтобы... Давайте, что у нас? а первая часть воронки это утепление да то есть вообще вот целостная воронка она а, бежит а, бежит на то чтобы а, целая стратегия да то есть утепляться вы можете до бесконечности и вот первая часть воронки она предназначена на утепление часть воронки да то есть вторая часть воронки она предназначена для того чтобы продать дешевый продукт дешевый продукт это как я вам приводил пример с макдональдсом это расчехлиться да то есть открыть открыть фазу того, чтобы человек доверил вам свои деньги и чтобы была возможность ему что-то допродать. Это очень и очень важно. Следующий этап воронки следующий этап воронки это продать уже главный продукт. Главный продукт. Да, то есть это уже основной продукт, который вы хотите реализовать. И четвертая часть воронки а, называет его максимизатор м, прибыли. Это, опять же, до продажи, даунселлы, кросс кросселлы, как это называется в продажах. Это когда вот вам, опять же, продают либо дешевле продукт, который вам уже продали, либо дороже, либо такой же по стоимости, либо же какую-нибудь клубную карту вам продают, где вы становитесь VIP-клиентом с определенной скидкой, тем самым вы привязываетесь к тому, чтобы каждую неделю, либо каждый месяц приезжать и покупать снова, снова, снова снова и снова. Понимаете, о чем речь? Я не знаю, возможно, вы с чем-нибудь ассоциацию приведете, возможно, вы с чем-то таким сталкивались, и вот каким образом... Должна состоять, в принципе, воронка, да, то есть начинаем мы с первого. Для того, чтобы нам, в принципе, было с кем-то утепляться, да, то есть у вас должна быть вид-магнит, то есть страничка. Давайте мы ее сделаем более такой, где бы нам, опачки... Вот так, да, вот с рамочкой, что было. Первая первая часть странички, давайте мы прям ее, может, как-нибудь и назовем, да, то есть, чтобы было более понятно. Первая часть странички, это это, это создается на различных видах сервисов. То есть это можно сделать в сендере, да, то есть самой социальной сети ВКонтакте даже не париться Это можно сделать в виде статьи. В виде статьи просто пост вконтакте да? то есть сегодня социальные сети заменяют все лендинг пейджи одностраничные сайты блоги и много много другое многие люди пытаются усложнить себе задачу хотя на сегодняшний момент можно это сделать легко в два счета в несколько кликов потратив на это ну, полчаса времени без технических каких нибудь знаний ребят вы понимаете о чем я говорю пост где вы предлагаете какую нибудь полезность то есть лид магнит то есть это Ценность наперед. И вот, мы, например, продаем. Мы понимаем, что мы хотим продать основной продукт это коктейль для похудения. Коктейль для похудения, и не знаю, ребята, поставьте плюсы, если в вашей компании есть коктейли для похудения. Поставьте плюсы, если коктейли для похудения вот и а, таким образом напишите если есть приблизительно какая стоимость какая стоимость а, вашего коктейля можете в принципе розничную цену говорить а, можете в долларах называть можете в рублях называть а, назовите любую цену вот, и вы понимаете, что у вас есть коктейль, да, то есть вот кто первый сейчас напишет стоимость коктейля, мы приблизительно с этим коктейлем и будем сейчас ориентироваться, да, то есть исходя из этого коктейля. Вот, 1000 рублей, 1000 рублей, надеюсь, не, не 1000 долларов, ну, как бы недорого, вообще как бы очень дешево, на самом деле его можно даже продавать как дешевый продукт. Ну, давайте 2500 уже, видите, 1200, уже, уже поинтереснее, 2300, Давайте мы возьмем самый дорогой продукт, это 3000 рублей в Арифлейме, ну, грубо говоря, да. А, давайте мы его где-нибудь запишем, что вот мы хотим продавать главный продукт, который стоит 3000 рублей. А, я даже вам одно, другое скажу другое скажу у тех, у тех ребят, у кого стоимость вообще там смешная, прям тысяча рублей и вы понимаете, что вы хотите продавать а, коктейли, то я рекомендую ваш а, коктейль использовать в виде дешевого продукта который стоит тысячу рублей а в виде дорогого продукта а в виде дорогого продукта, например, использовать целую, целую программу да то есть для похудения, например а uh, так, сейчас минуточку. Там целая, например, программа программа для похудения да, то есть Которая может стоить вплоть до, там, до 7 тысяч рублей который вам делает там, 100 баллов, например, вашей сетевой компании Я не буду сейчас усложнять Давайте мы просто хотим продать продукт От 1000 до 3000 рублей, например, ваш коктейль Для того, чтобы совсем не усложнять Для того, чтобы его продать, вам нужно зацепить зацепить вашего потенциального а, клиента согласна со мной надо выцепить его потому что вроде бы все хотят худеть все хотят быть красивыми но прямо здесь сейчас они не бегут и не выстраиваются в очередь а нам нужны именно те которые здесь сейчас вот это уже болит да то есть болит поэтому вы здесь даже ничего придумать можете не придумать возможно кто-то из вас думает блин это наверно стать надо экспертом там каким-нибудь врачом либо нутрициологом диетологом для того чтобы написать какую какой нибудь чек-лист ребят я вам признаюсь честно ваш уже вашей сетевой компании которые придуманы разные коктейли и которые уже продаются коктейли, уже составлены определенные программы, чек-листы, брошюрки. Есть у вас? Поставьте восклицательные знаки, если вы можете найти. Возможно, кто-то, врач-диетолог, уже у вас, вот э, на базе вашей сетевой компании, что-то уже писал, придумывал, какую-нибудь интересные идеи привносил, какие-то программы э, предлагал для похудения, именно благодаря вашей системе похудения и вашей программы для похудения. Есть у вас такое? Поставьте восклицательные знаки. И поэтому Поэтому вам уже, если такое есть, вам даже и заморачиваться не нужно. Если нету, поищите. Да? То есть я уверен, что вы найдете, у вас будет тысяча открытий, как это можно найти. Так вот, они есть. И вы это можете использовать в виде лид-магнита, в виде вот этой вот заманушечки, которые вы будете подписывать человека к себе, собирать вот базу подписчиков, тех людей, да? То есть которым это было бы интересно. Вот, ребят, поэтому... Вы берете этот лид-магнит, берете вот эту программку, берете эту брошюрку, PDF, что угодно, и э, расписываете его как бесплатный ваш продукт, который покажет вам, как, например, похудеть за 30 дней без изнурительных диет и тренировок, да, то есть, который поможет сбалансировать все витамины, гормоны, э, принесет вот раз выгоду, два выгоду, три выгоду, четыре выгоду, пять выгоду. Если вам это интересно, подписывайтесь, прямо сейчас по ссылочке и получите это эту брошюрку бесплатно да то есть эту брошюрку бесплатно да то есть таким образом что самое очень важное вы а, собирай, нач, начали уже собирать свою базу подписчиков тем, кому вот здесь сейчас вот это нужно. Даже вот бесплатными методами трафик размещая на своих страничках периодически, в истории запихивая, там а, один раз в неделю прописывая, вот предлагая этот продукт, либо в закрепе его расположить. Даже бесплатными методами к вам постоянно будет по несколько подписчиков, заинтересованных людей приходить и скачивать этот момент. У нас, например, вот в компании есть аналитические тесты, там все такие вот такие вот бонусы бесплатные, да, ребята, кто там, кто понимает меня, тот ä, понимает. Вот, и таким образом, следующим моментом, следующую страничку, которую вы можете тоже все делать в социальной сети ВКонтакте. Следующую страничку, если вот первую страничку, вот вы видите перед собой сейчас, первую страничку вы можете делать в виде поста, все понимают, что такое пост, напишите десяточки, чтобы я понимал, что я не со стеной разговариваю. Поставьте минусы, если вы не знаете, что такое пост в социальной сети ВКонтакте. Это касается и Инстаграма. В Инстаграме можете такую же фишечку сделать в виде поста, в Инстаграме, в Одноклассниках, в Фейсбуке, в любой социальной сети пост. Он на то и пост, то есть новость, либо там статья, да, то есть нет. Ну, в социальности ВКонтакте мы называем пост, потому что в социальности ВКонтакте есть еще прям отдельный такой пункт, как статья, да, то есть, когда вы можете большой такой текст написать в виде статьи. Ну, замечательно, десяточки. Вижу, слава Богу. Так вот, второй момент, когда человек подписывается, когда человек подписывается, здесь очень важно, называется такая страница мост. Я называю это страницей мостом, благодаря которым м -м, это не больше минуты. М -м, я еще называю это 60-секундный крючок. Это а, Мы более конкретно по скриптам обучаем а, в клубе сытых сетевиков, а, как создавать такие короткие видео, которые прям интригуют, цепляют, и прям хотят там, а, перейти и посмотреть, что же им предлагают. Так вот, вы создаете в виде статьи сейчас перейду, и создаете в виде статьи тоже, это вторая страничка, это статья ВКонтакте, да? то есть это уже не пост ВКонтакте, а именно статья, да? то есть, в которой вы разместите, например, видео, да, то есть вот вы разместите видео буквально на 60 секунд. Сейчас разукрашу, чтобы было более красиво. И внизу, например, надпись, ну, типа кнопочки. Давайте мы типа кнопочки сделаем. Но ну, это может быть надпись такая. Сейчас выделю так, чтобы было прям видно. И проведу вот такую стрелочку, чтобы все понятно было бы по итогу. да То есть, когда человек подписывается, получить ваш вид магнит который вы подготовили в виде PDF-очки, да, то есть в виде брошюрки, в виде рецептиков, ну, все, что связано, вот, несет интересную ценность, которая а, сегментирует вот рынок, кому это нужно и кому это не нужно. И вы, вы, в 60-минутном видео представляетесь тут уже человек узнает вас да то есть начинает вам доверять то есть видит вас как лицо вы можете лицо светить можете не светить можете это сделать в виде слайдов но в любом случае видео это лучше это так называется построение рапорта вот это вот вторая страничка давайте мы двоечку еще напишем чтобы было понятно так где-нибудь тут вот в уголке вторая страничка она отвечает за мост за установление связи за рапорт, да, то есть благодаря которым вы утеплитесь со своей аудиторией за эти 60 секунд можно больше, но можно но, но главное, чтобы не меньше за 60 секунд вы прям человеку представляетесь, говорите, вот привет меня зовут Виктор Бондолет, я являюсь там консультантом, либо у меня свой бизнес в нише красоты и здоровья и мой бизнес построен на том, чтобы помогать людям быть красивыми, здоровыми и так далее. Буквально в течение минутки вам в личные сообщения, либо на e-mail, ну, исходя из того, куда человек подписался, вам буквально вот в течение минутки придет обещанный подарок, то, то на что вы подписались. То есть, например, там PDF, брошюрка что угодно но ну, но вы что очень важно прям продаете еще раз чтобы он обязательно открыл личное сообщение нашел где-то скачать прочитать и так далее вы продаете говорите еще раз о выгодах да то есть того что человек получит буквально в течение минутки и тут вы говорите что есть у меня для вас есть очень уникальное предложение есть определенный скрипт сейчас я его озвучивать не буду потому что это растянется еще на минут 20 для того чтобы его записать но Фишка в том, что вы интригуете и важно вам сказать, что вы, кто вы, зачем вы это делаете и как это получить. Да? То есть вот скрипт отвечает на эти четыре вопроса кто вы что вы продаете зачем вы продаете и как это получить да? то есть вот четыре вопроса составление скрипта и а, важность человека кликнуть на кнопку то есть кликнуть на кнопку чтобы человек перешел уже на следующую страничку где вы будете продавать свой дешевый продукт и этим дешевым продуктом могут быть разные вещи то есть если ваш коктейль вот, как вы сказали стоит тысячу рублей да, то есть вы можете продавать уже свой коктейль да, то есть и продавать это с выгодой того чтобы Um, вы, купив, например, коктейль, сразу же формируете скидку, там, например, 30%, либо 20%. Либо же, купив сейчас, вы получаете здесь сейчас скидку 30%. Люди, знаете, любят все вот эти скидки, где вы показываете, вот это полная цена, да, то есть стоит, например, 2000 рублей, а сейчас вы покупаете за 1200 рублей, потому что у вас, например, вот такая вот хорошая, интересная скидка. То есть самое важное – это работать психология. Человек – целевой подписчик писался, человек посмотрел ваше видео человек кликнул на кнопочку то есть он пришел к кассе да то есть получить а, свой якобы бесплатный продукт и тут его еще заинтересовали какой-то акцией, да, то есть либо каким-то предложением который ускорит их получение для похудения то есть человеку придет чек лист pdf раздаточный материал либо какая-то программа а сейчас он еще может получить а, ингредиенты благодаря которым он ускорит да, то есть свою покупку вот, и таким вот образом а, сразу же появляются два блока, два блока. А, так, первый блок, первый блок, а, а, так, третий блок, грубо говоря, и четвертый блок. Вот, а, так, сейчас мы выделим, чтобы вам было более-менее понятно, и сразу же напишем. Это троечка, например. Вот здесь вот вы продаете свой коктейль. Да, то есть вы здесь продаете свой коктейль, где наша стрелочка, сразу же вот человек, когда кликнет на кнопочку вот эту внизу под видео, да, то есть он переходит на третью страничку, где ему уже предлагается, например, купить купить продукт купить продукт доллар так со скидкой да то есть вы предоставляете хорошую такую существенную скидку именно здесь и сейчас и если это знаете на более горячую аудиторию рассчитано. ну чтобы вы понимали да то есть не каждый купит купит ну наверное процентов 5 которые попадут к вам на страничку а возможно даже один возможно даже 2%. но 5 процентов это средняя такая статистика вот 100 человек попадает к вам вот эту вот вороночку да то есть и 5 из них сразу же могут что-то купить если ваш продукт стоит 3000 рублей да то есть сразу же его продавать не надо я рекомендую например за доллар либо за два либо за три продать еще какую-нибудь uh рецепты какие-нибудь, да, то есть а, заплати доллар либо два и получи рецепты от, например, врача, там, а, как от кандидата медицинских наук, который покажет, как в домашних условиях а, похудеть а, и предоставит прям целостную программу питания, да, то есть вы предлагаете что-то человеку купить там за очень дешево, за доллар, за два, опять же, а, для того, чтобы расщехлить человека. И только после этого человек, например, а, будет будет покупать дорогой продукт. да то есть, Но в вашем случае, а, если продукт, например, стоит до 10 долларов, ну максимум до 1000 рублей, а, то вы можете продавать сразу же ваш продукт. Если же дороже, то было бы логичнее продать какую-нибудь программу питания для того, чтобы выцепить уже квалифицированных самых горячих, да, то есть и потом уже продавать ваш продукт. И вот здесь вот вступает в силу... А, Четвертый вот этот блок, который вы можете видеть внизу, сейчас э, я прямо вот тут четверочку напишу и сразу же укажу, что это. Это рассылка это рассылка, да, то есть человек подписывается, вот, например, в сендере, ему в личное сообщение, либо по e-mail, исходя из того, что, где он подпишется, и в рассылке, в рассылке ему должно, должен продаваться дешевый продукт, да, то есть вот так вот это вот все зациклено, в рассылке может быть 5, максимум 10 писем, которые стимулируют человека купить вот этот продукт, и как только человек, как только человек покупает как только человек покупает дешевый продукт, например, либо ваш дешевый продукт там, в виде коктейля, либо же в виде какой-нибудь дешевой брошюрки стоимостью в 1 доллар, в 7 долларов и так далее, ему подключается следующее, уже вот второй этап, то есть не второй, а третий этап. Да? То есть а, ч, э, человеку подключается вероятность купить, например, ваш а, про продукт который стоит например уже достаточно дорого ну например вот основная программа которая стоит там 37 тысяч рублей да то есть и а, давайте мы вот сюда еще стрелочку приведем а, основной продукт если человек покупает и ему сразу же предлагается купить подороже целую программу для похудения, либо сам коктейль. Если он не покупает, ему да, то есть идет рассылка, да, то есть, которая стимулирует купить продукт подороже. Вот так вот, если вот так вот быстро схему нарисовать, да, то есть то вот она приблизительно вот так вот выглядит для того, чтобы продавать все новые и новые, и все дороже и подороже. Продукты. Я говорил, что не каждому дано понять. Но в принципе я вам показал логику. Это наука. Ну, я скажу, это маркетинг, вот именно в этом заключается маркетинг, и в этом заключается масштабирование. И поэтому это фаза 3, фаза 4, и поэтому огромная ошибка погружаться именно в эту фазу, если вы не владели первой фазой, второй фазой, когда вы не уверены в своем продукте, да, то есть и если у вас сейчас возникает вопрос, а что в страничку один добавить, какой лид-магнит, это означает, что вы о компании свои не знаете, не знаете, где найти нужный материал, да, то есть если вы не знаете, как составить рассылку, которая будет вкусно продавать, например, рецепты от вашей компании за один, за два доллара, это означает, что вы не уверены в своей компании, вы не осведомлены определенной информацией. Поэтому нету нету, нету так сказать, результатов. Поэтому, если вы не знаете выгод о своем продукте, который вы основной хотите продать, не, не знаете, как его донести в рассылке, это означает, что у вас фаза 1 не проработана и много-многое другое. Понимаете, ребят, все настолько все зациклено. И вот эти все эксперты, все гуру, которые вам пытаются продать всякие автоворонки ВКонтакте, автоворонки в Инстаграме, автоворонки в чат-ботах и много-много другое они вам делают медвежью услугу вы придете вот так же вот как баран на новые ворота на меня сейчас посмотрите вот как ирина написала 50 процентов поняли а вы еще и за это деньги бы заплатили и а, ушли бы с 50% понимания, да, то есть, и таким вот образом все уходит в тартарары, да, то есть, поэтому э, необходимо иметь комплексное решение, вот как мы создали в клубе сытых сетевиков, вы проходите все фазы роста, абсолютно, и вы, освоив первую фазу, переходите во вторую фазу, потом погружаетесь в воронки, чат-боты, и для вас это понимание приходит, ну, как саморазумеющееся, да, то есть, как масло на батон намазать вы понимаете что для этого нужно взять батон для этого нужно взять ножик взять масло и просто намазать и положить себе в рот вот. а если запускать нас со странички как рассылку делать все что делается в социальных сетях все делается через сервисы рассылок это как сендер гамаюны в личку Артсент, ну, то есть, очень много таких сервисов, которые работают, например, через социальную сеть ВКонтакте. Если говорить про Facebook, то я рекомендую это какой-нибудь мани-чат либо сейчас э, такие делают универсальные боты для всех социальных сетях сэм плюс так, так, такие вот есть программы где вы можете email адреса собирать чат бота и вконтакте и в телеграме настроить facebook то есть э, есть универсальные такие программы вот Таких программ э, очень много, но, опять же, если вы не подготовлены, не подкованы, вы их даже и не найдете, потому что у вас шоры на глазах, и вы даже не сможете грамотно вести в Яндекс либо в Google для того, чтобы найти даже эту программу. Поэтому, ребят, кому это было полезно, обязательно делитесь, для того, чтобы присмотреть, Для того, чтобы те, кто шарит, по крайней мере, тот поймет. И тот, кто поймет, тот и себе может внедрить. Ставьте лайк, делитесь себя на социальные сети. Ну, сегодня такое более для продвинутых суточную дозу удивитель. В следующий раз буду по лайтове, наверное, проводить, для того, чтобы было понятно и нужно всем. Поэтому... Подписывайтесь на уведомления, чтобы не пропустить следующие выпуски С вами был Виктор Бондолет Всем пока-пока, всем спасибо